Другие подруги, приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами сюрпризы лета, то есть прогноз на три летних месяца для огненных знаков зодиака. Это наши Овны, Львы и Стрельцы. Какие же сюрпризы? Что ж там будет? Давайте немножечко заглянем в будущее. Прогноз производится на астрологических картах и на наших проверенных горбатых картах. Пожалуйста, и горбатые карты тоже в гости к нам сегодня. Итак, уважаемые мои, первые, первая дорожка рассказывает, что же нас удивит или в самое сердце поразит. Или вот что же вот именно, не зря же это видео называется сюрприз. В чем сюрприз? Ну, во-первых, сюрприз в том, что первый месяц лета даст вам возможности к расширению. Возможности к хорошему, простому, может легкому, наконец-то доступному диалогу с начальством. Первый месяц мне очень нравится. И вообще карта Доброго Юпитера, это очень хорошо, это, это хороший диалог, это возможности к расширению своих полномочий, своих, может быть, даже владений. Вот, вот то, что нам надо, оно увеличивается. Это у нас июнь. Июль. Очень сильно будут зависеть у вас ситуации от какой-то женщины. То ли это подруга, то ли сестра, то ли мама. То есть, возможно, она будет немножко пытаться регулировать ваши денежные потоки или будет подсказки какие-то давать. Но во всяком случае, эта карта, она еще есть трактовка, вот ты сам или ты сама. То есть... Вот как у вас второй месяц лета пройдет в теме «Я Юпитер, я власть, я сам решаю, я саморазруливаю», очень будет зависеть от вас. Возможно, дам такую подсказку, что не стоит, может быть, если хорошо как-то там приходят деньги, ну, хорошо как бы и правильно, как вам хотелось бы, может быть, относитесь мудро к расходованию ваших средств. Это моя... Подсказка вам, дорогие мои, по второму месяцу лета третий месяц немножко будет уже раздражать вас тут вот немножко хотя смотрите как интересно это ваша стихия огонь но легла карта в перевернутом состоянии так сказать это значит что немножко будет все равно нервировать может быть начальство нервировать может быть в чем-то вы сами будете выскакивать из своей роли из своей шкуры и что-то забегать вперед и потом это у вас будет такая досада то есть Будет ощущение, немножко может быть, может быть, в самое сердце, ощущение нестабильности, но, скорее всего, оно связано с личными отношениями. Ну, это наша любовь, это наши половинки. Возможно, наши половинки, то есть ваши половинки, дорогие мои, вам преподнесут какой-то, ну, как сказать, ну, какую-то ситуацию, когда у вас будет такое ощущение, или вы задумаетесь, что вот... Что-то пошатнулось, а что-то не так стабильно, как я думала, а что-то вот не совсем так, как я думал. То есть вот тут не так просто, скажем так. Теперь переходим к, <coughs> Извиняюсь, к дорожке, которая называется карьера. Карьера этим летом очень зависит очень зависит от каких-то социальных и мировых моментов. Вот так и скажу. Потому что куда оглобля мировая экономика повернется, туда и вас задует и задвинет, дорогие мои. Ну вот такая карта легла, карта Хирон, это Социум. Также эта карта Хирон можно отнести и, к, и к, к учителям, которые нас ведут не в том направлении, в общем-то. Но при всем при том первый месяц у вас июнь очень договорной в теме карьеры в принципе, можно, конечно, эту карту рядом, как путеводную считывать, как конкурентов, каких-то, скажем так, сослуживцев, которые хотят вас подсидеть, которые плетут интриги и делают всякие подлянки, как по-русски говорить, да, которые вот они сами, может быть, вам диалог с вами несут, не, не ведут, но за спиной какие-то шуры-муры, там вот сплетни какие-то разносят, и какие-то специально, чтобы до начальства что-то доносилось. Но Тема карьеры. Первый месяц прекрасно. Второй месяц э, береги свое здоровье. Э, э, то есть второй месяц говорит, что вот как ты с женщинами там поладишь, так оно и будет. Второй месяц может быть в теме карьеры каким-то образом могут вам помочь родственники. Уж не знаю как. Или они могут вам организовать карьеру вашу в другом месте. Или они могут здесь как-то повлиять. Через здесь, скажем так. Третья карта, то есть последний месяц лета, говорит: в теме карьеры: соблюдай все подписанные тобой обязательства. Ну, где-то немножко будет ощущение, что, может быть, хвост прищемили, поэтому такая карта маски. Смотрите, да. То есть то ли мы делаем вид, что нас все устраивает, то ли мы дребезжим, что нас не устраивает. Вот такая давайте посмотрим подсказку, что же там в теме карьера. да? То есть тут немножко идет нестыковка с нашими запросами, а с реальностью. Потому что карта Нептун, она дает, может быть, немножко заблуждение, может, немножко, когда нас заносит в наших фантазиях. То есть, вот мы хотим вот так, а получается вот так. То есть, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, надеюсь. То есть, много фантазий. Живите реальностью, дорогие мои. Живите реальностью. Особенно, если в центре лета вам кто-то очень что-то там наобещает, ну, совсем наобещает, то тогда это поделите на пополам и, возможно, так оно и будет. Ну, хотя бы 30% от обещанного уберите, и тогда, возможно, оно так и будет. Теперь тема дома. С домом все очень неплохо, но, как интересно, тут карта говорит, не переживай вначале. Вначале, кстати, многие из вас, возможно, поедут по делам или будут часто выезжать из дома. Уж не знаю почему. Дом и поездки очень связаны. Судьбоносная какая-то поездка. Может быть, кто-то из вас будет, многие из вас будут менять свое место жительства, потому что карта судьбы – это вам не хухры-мухры, как говорится. А второй месяц говорит, что вот в доме начинаются немножко выяснения отношений, ну, допустим, по сравнению с первым месяцем. Что с этим делать? Ну, с этим ничего не делать. Будьте сами пунктуальны, выполняйте то, что вы сами обещали кому-то из членов своей семьи, и если кого-то в чем-то упрекаете, то, конечно, сначала посмотрите в себя, нет ли вот таких же шлейфов, хвостов у вас, прежде чем кого-то учить жизни. Вот такой тут момент, да, вот такой момент. Возможно, не стоит при выяснении отношений ссылаться на Машу, на Федю, на Люсю, на своих сослуживцев, то есть как пример выставлять других людей. От этого, может быть, скандал разгореться и ничего, ну, сказать, важно, ну, как бы, как вы хотите, вот так, чтобы вышло, а выйдет немножко нервно. И последний месяц, лето в теме «Что же за дом, что да как». Возможно, какие-то незапланированные гости, посещение вашего дома. Сейчас скажу. Ну, возможно, что-то о себе узнаете новое через такой эффект, как «Испорченный телефон». Возможно, узнаете про вашу семью, кто что говорит. Вот тут интересный такой момент, конечно. Это как сюрпризы, мы же смотрим сюрпризы. В чем нам нас жизнь, лето, у, у, скажем так, удивит, да? Вот, утечка информации. Также, в принципе, советую и вам, если у вас какие-то семейные тайны, последний месяц лета, то есть август, он даст возможности утечки этой информации. То есть тут... Усиленно оберегайте свои тайны, тайны своей семьи. Теперь проделка темных черных. Смотрите, как интересно. Прямо на эту дорогу легла карта демона. Но вот как ни крути, все тут есть. То есть, дорогие мои, проделки такие, что возможно, если до, ну скажем так, осенний-зимний период. Осенний-зимний период. Еще раз скажу. Это касается, возможно, 2000, ну, прошлого года, если вы там навинтили какие-то большие конфликты. Может быть, не такие большие конфликты, как вам показалось, может быть, но с какими-то шлейфами, с историями, то начало лета может вам дать немножечко проседания, ну, как бы немножко проседания в здоровье из-за конфликтов с людьми. Не дай Бог, это, конечно, соседи. Ну, я вот так на всякий случай. Не дай Бог, это соседи у львов, да, вот у людей знака льва. Вот, то есть... Э -э то есть вам будет казаться, что кто-то вам мешает э жить кто-то мешает кто лезет кто-то лезет в вашу личную жизнь не зря тут смотрите карта дома то есть вам будет казаться что кто-то может хочет влезть в интересы вашего жилья проживания в каком-то месте вот это такая тут подсказка июль июль береги здоровье июль присматривай за детьми ну и июль, если девушка смотрит, или женщина, молодая мама, может там что-то пойти не так или не получиться в теме беременности, допустим. Но во всяком случае, у кого есть детки, держите их поближе к себе. И у кого взрослые дети, то может быть, смотрите, не зря вот тут карта ругачек каких-то, да. Может быть, не надо детей очень сильно учить жизни именно в июле, дорогие мои. И... Август. Август. Август говорит, не бери чужое, не зажься на чужое, чтобы тебе что-то не вернулось, какой-то потери в вещах, через вещи, через мобильники, через кошелечки, через что-то. да. То есть будь четкой и еще не опаздывай, не опаздывайте, никуда не опаздывайте. Вот такие проделки. Основные проделки будут в центре и начало августа вот проделки демона вот так еще хочу сказать конечно по проделкам темных легла карта марса то есть возможно вас вообще в это, в это лето удивит человек которому мужчина которому вы доверяли неважно кто сейчас смотрит это видео теперь переходим к дорожке под названием защита ангела ангел будет защищать в теме будто пытаться защищать вас теме во всяком случае июнь июль в теме защита на воздухе вот тут так потом ангел будет защищать вас э, при как в июне при каких-то спорных ситуациях связанным с посещением вот смотрите какая карта тут лежит кафе ресторан та та столовки ну даже вот по простому да то есть вот там вы, у вас есть возможность как-то ситуация пойдет это тема отравлений да еще там актуально еще хочу сказать как наш великий прекрасный павел глоба тут смотрела и видео в Ютубе. он очень правильно сказал он нам напоминает что э, первая часть июня она будет очень там как коридор затменил, так это формирует формулирует то есть там вот уже наверное затмение она они нас и как бы остатки шлифы и энергетические вот эти как сказать ареалы да, соединить ну вот как бы затмение прошло день, 2 3 может быть еще эффект этот воздухе летает магнитно нервный да то есть вот эти шлифы они мог, могут нам дать в бытовом смотрите на работе мы первая часть у нас была она была связана с работой до да, самое сердце где мы смотрели Здесь заканчивается дорожка, в смысле вот эта ну, тема, значит «Защита ангела». То есть ангел говорит, что по-любому будет раскачка извне на какой-то конфликт, связанный вне работы. Что такое бытовуха? Бытовуха это дом, и когда мы вышли из дома в магазин за продуктами, ну грубо говоря. Или даже когда мы поехали в микропутешествие какое-то, это тоже бытовуха или просто в путешествие. То есть, дорогие мои, кто будет ездить в путешествие первая часть июня, очень внимательно. В том числе и тема отравления, еще раз повторю. Вторая, э, извиняюсь, центр, центр лета Ну, смотрите, как Вообще сегодня очень интересно карты легли э, у вас. Проделки черных по центру э, лег демон, карта. И защита ангела по центру опять на июль легла карта ангела то есть смотрите когда близко в астрологии находится демон с ангелом у каждого человека в карте рождения есть показатель ангела показатель демона и это астрологу очень многое говорит о вас о вашей судьбе на всю жизнь да? где защита, где проблемы вот то есть это говорит когда вот так близко они э, находятся это, знаете, как в одну бочку посадить чертенка и ангелочка, и они там ругаются. Ну, как бы им там тесно, а они там выясняют отношения. То есть это период, когда можно попасть немножко в заблуждение, когда можно добро за, за зло принять, и также наоборот. Но, во всяком случае, ангел будет очень стараться э, нейтрализовать вот работу этого демона. То есть, если что-то не очень приятное, вдруг, если что это такое вам некомфортное психологически или физически произойдет в июле, но на всякий случай я вам объясняю, что ангел максимально он приближен, он максимально будет подставлять вам свои крылья, свои перышки, особенно тем, конечно, у кого хороший послужной список, кто не хамит мамам, не помогает старикам, не, там, не шевыряет чужих детей, не очень увлекается алкоголем и т.д. и т.п. Ну, во всяком случае, такие какие-то добрые навороты. И защита ангела говорит, что ангел не очень сильно сможет вам все-таки помочь а, в августе, потому что карта перевернута, значит, будет... Вы выяснять что-то с любимыми, как я уже сказала, отношения, но вот как-то очень болезненно, очень близко к сердцу, потому что вы огненные, вы люди эмоциональные, у вас просто так все это не происходит, вы через себя это все пропускаете и вы даете вот всякие реакции в мир. То есть вот тут все-таки ангел максимально будет стараться защитить вашу нервную систему. И от себя хочу сказать, кто не подписался, подписывайтесь. Вот видите, как интересное, все-таки очень интересное лето у нас с вами впереди. Желаю вам удачи в нем, не проколоться, а удержать себя где-то в руках, чтобы остаться при своем статусе. До встречи! друзья мои предлагаю вам посетить страницу artcari.com ссылочка будет внизу в моих аннотациях тут есть и вязаные изделия и интересные даже есть обувь расписная шапки очень э, стильные вязаные изделия все ручной работы предлагаю вам посетить а может быть даже и купить также вы найдете тут и картины в этническом стиле, и даже янтра, и даже янтра на сохранение энергии вокруг вас, на улучшение жизненной ситуации. Советую вам посетить эту страницу. Там вас ждут.